Эй, ты не можешь нас бросить. Прошу прощения, старый друг. Тут либо ты, либо я. Откройте, откройте. Он не выстрелит. Он здесь. Ребятки, приветствую вас. Мы продолжаем играть в Зов Ктулху, и в предыдущей серии мы спасли Сару Хокинс, нашли ее, и убили ее мужа Чарльза Хокинса. Но на самом деле насчет того, что убили мы его или нет, <coughs> я не уверен, потому что я вот только что смотрел, и у нас в заметках, вот, например, у их сына написано «труп», а у Чарльза Хокинса мы не видим этого. Ну, well, <coughs> поживем, увидим, в общем, давайте продолжать играть. И еще в предыдущей серии я решил перейти на клава-мышь. По-моему, так удобнее, мне не очень нравится, на самом деле, с геймпада играть. Мистер Пирс, мы ждали вас. Sir, Хорошо, но у Сары мало времени. Что вы тут делаете? Вы думали, я позволю вам встретиться с оккультными силами без надзора? Это слишком опасно для книжного червя вроде вас. Хотя он со стволом. Элджерон, мне нужно поговорить с мистером Пирсом. Хорошо, Сара. Я буду в кабинете Чарльза. Вы, кажется, изменились. Да, когда я проснулся сегодня утром, мой разум был острее, чище. А все еще слышу голос, который меня зовет. Он такой сильный, такой древний, заманчивый, опасный. Я, может быть, никогда не смогу избавиться от него совсем, но пока я могу это контролировать. Знаете, чем я вам обязан, мистер Пирсон? Я не могу вернуться с вами в Бостон. С Дреком что-то задумали. Вы давно дружите. они секреты друг друга. Я ему доверяю. Что вы собираетесь делать? Я должна I'm найти it. его и убить. Только убить. я могу положить конец no. этой... No, Нет, вы пойдете со мной в Бостон. Я не обязан вам подчиняться. Дело не в том, чего вы хотите и чего не хотите. Вы готовы рискнуть и разрушить весь мир просто потому, что не в состоянии взорваться ни в своих действий. Я куплю свои грехи. Нет. Вы пытаетесь уничтожить доказательства своих ошибок. Я знаю, что я это сделал. И не успокоюсь, пока эта тварь не вернется в свои измерение. Опа, мы можем тут так и ответить. Вы не можете сдаться, даже не понимаю, как высоки ставки да спасибо. да, спасибо Но я все равно вас не отпущу Что? Вы останьтесь здесь, пока я не найду безопасный способ вернуться к боссу Это просто нелепо, послушайте меня Элджерон знает, как меня защитить Помогите ему найти то, что он ищет, и мы все переживем этот бой Хорошо, я вам помогу давайте пойдем тогда к Элджерону. говорить с Элджероном и Дрейком. И да, блин, у меня какие-то проблемы сейчас происходят с компьютером, с веб-камерой. Я в шоке, если честно. Они, блин, постоянно были, но как-то они фиксились. А вчера я, например, стримил тупо без вебки, потому что не смог ничего исправить. Сегодня то же самое. Вебку просто не определяет у меня... Программа, через которую я записываю ну, сейчас Я сделал, но долго это заняло времени снова, здравствуйте, это вы Я здесь из-за нее, не из-за вас Мне наплевать, почему вы здесь Имеете значение только то, что вы сделаете Как нам защитить миссис Хокинс от влияния сил, которые жаждут ее заполучить? Конечно же Нужно последовать за этим бестолковым вором Хокинса Что вы хотите сказать? Он что-то нашел. Амулет. Симул, выигрыванный на нем, мог бы защитить Сару. Мог бы. Мы имеем дело с силами, которые намного превосходят все, что в состоянии представить ваш интеллект. Можете задать мне любой вопрос о том, что ваш разум не в состоянии постичь. Какова истинная природа Некрономикона? А, я вижу вас заинтересовала моя бесценная книга. Это главная книга об оккультных знаниях, мистер Пирс. Написал ее Абдул Альхазред. Он хранит ответы на многие вопросы. Она. Так вот, почему она так высоко ценится. Да, пусть эта копия, которую подарил мне профессор Армитидж из Мискотоникского университета, этот фолиант все еще ценен. Теперь я понимаю, почему вы храните его в сейфе. У него, кажется, есть план, как избавиться от бродяги. Гений вроде вас, наверняка уже нашел способ избавиться от этой твари, правда? Я чувствую ваш сарказм, но так уж случилось, что да, у меня есть решение. Я думаю, я могу его уничтожить, но для этого я должен подойти к ней, а чтобы к ней подойти, мне нужен ключ от Рльеха. Еще одна из ваших побрякушек. Это не побрякушка, мистер Скептик. Это очень сильная защита, способная отразить самые древние силы. Куда эффективнее вашего кольта. Как он выглядит? Это золотой амулет с древними письменами, и в центре выгравленный знак старших. Звезда с глазом в середине. Я уже видел этот знак. Где же мы можем его найти? В этом-то и проблема. Этот грязный вор Чарльз где-то его спрятал. Я нашел эту картину среди его личных вещей. Мне кажется, он как-то укажет на амулет. Я попробую потянуть за эту ниточку, а вы продолжаете... Так, именно это я и собираюсь сделать. Что же касается вас, то принесите его, как только найдете. Я не хочу, чтобы он исчез снова. Так, он нам дал, значит, набросок бюста, и еще он нам давал, кажется, амулет. ничего нет видимо есть нет. предметы набросок бюста этот набросок должен привести меня к артефакту спрятанному чарльзом хокинсом где же я его увидел здесь мы не можем покрутить и найти бюст нам в этом особняке его нужно искать все правильно понимаю ну, вообще да, раз мы в этом особняке, в нем жил Чарльз Токинс. окей, давайте поищем, и я не помню, чтобы я его видел на самом деле, может, конечно, видел, но не обращал внимания, вот, так, вот какие-то, но это не оно тут еще есть а вот он быстро я нашел этот набросок должен привести меня к артефакту спрятанному чарльзом хокинсом где же я увидел набросок натюрморта Так, кстати как у нас Ага, вот как у нас можно наклова мыши достать, все это дело. Так что здесь еще есть. И мы, кстати говоря, в одной из предыдущих серий зашли вот в эту комнату и на нас напали мы так сюда больше не возвращались я не успел разглядеть ничего потому что у нас пошла как сцена может быть здесь так это уже слишком светло но я не вижу здесь никаких объектов взаимодействия Окей. так слева у нас кажется Детская комната была. Может быть, что-нибудь здесь? Что-то меня хорошо. Пойдемте вот сюда. Вот вот это место. Так что у нас шкатулка. А вот этот, этот амулет, отлично. Это тот самый амулет, который искал Дрейк. На этом амулете выиграю знак старших. Дрейк называет его ключом из Риеха. Он твердо верит, что это артефакт великой силы. Так, что у нас? Кстати, у нас тут не сила очков то накопилось. А, поиск давайте сделаем. Расследование и Как раз все по одному. Блин, тут очень громко бьет по ушам. Эффекты. Отлично. Так, а, нет. Подтвердить нам нужно. Все. Так, все, мы нашли. Нужно показать амулет Дрейку. Так, он у нас был здесь, на первом этаже. Эм, здесь кажется. Для что? -то... Нет, все верно. И снова вы Он продал кинжал сандерсу кинжал со, стар... со странным знаком это вы продали его фрэнсису сандерсу если вы про кинжал древних то да это был я а что Вы знаете, зачем он был ему нужен? Фрэнсис был в первую очередь коллекционером оккультных предметов. Он любил редкости, но я, сомнев... но я сомневаюсь, что он понимал их назначение. С его помощью я смог отправить тварь, которую вы зовете бродягой. Поразительно, но я боюсь это ненадолго. Хотите сказать, что эта тварь может вернуться? Именно поэтому я ищу более долговечное решение. Она не должна вернуться. Мне кажется, я нашел то, что вы искали. Дайте взглянуть. Да, это он. Великолепно. Мы спасены. Я должен рассказать, миссис Хокинс. Да, расскажите. Миссис Покинс. Он у меня, этот странный амулет. Надеюсь, он защитит вас. Если уж вы не хотите передумать. Вы должны понять, я уже зашла слишком далеко. Какие же ужасы вы видели, что убедили себя, будто бы вы должны рис так рисковать. Я не могу сказать этого сейчас. Это и закончится плохо. Пирс, этот шеф... Уэстс, ну, Брэдли, последите за миссис Хокинс. Я с ними разберусь. Вы уверены? Хорошо. А -а -а. Я много про вас слышал. Похоже, вам нравится причинять людям неудобства. Браво, шеф, вы меня взяли. Прекрасная и слаженная работа полиции. Можете умчить, сколько заблагорассудится, Пирс. Свидетели показали, что это вы устроили пожар в Риверсайде. Свидетели? Кто бы мог подумать. Вы же мне еще не всю историю рассказали, правда? На Не наплевать на вашу историю, расскажите их судье. Вы же знаете, полицейский проводят расследование на основании фактов и показаний. В следующий раз можете и сами так попробовать. Круто разобрался. Не сомневается, попробуем. Так, да, это мы там услышим. А, а сейчас, сейчас, сейчас. Ну, а что поделать? Так, полицейский участок Дарк Дарквотера. С помощью Элджерана Дрейка Пирс получил амулет, который должен был защитить Сару Хокинса от охотящихся за ней зловещих сил. Художница рассказала, что хочет искупить свои грехи, Высидев а -а -а. и убив межпространственную ногу. Пространственного... А, пространственного бродягу не успел пирс остановить ее как его арестовала полиция ногу Я много слышал о вас, мистер Пирс. Надеюсь, только хорошее. Похоже, едва прибыв на остров, вы умудрились совершить несколько правонарушений. Вы дважды нарушили границы частной собственности, были замечены в агрессивном поведении, а под, ко под конец еще и поджоги устроили. Слушайте, в моем рем... рем... рем... ремесле иногда приходится приступать к некоторым границы Мы говорим не только о нелегальной слежке. Вас обвиняют в серьезных преступлениях. В том, что вы перечислили, нет ничего серьезного, и у вас нет доказательств, что пожар случился из-за меня. Не беспокойтесь, я их найду. Вы будете тратить на меня время и силы, пока на острове будут твориться жуткие вещи. Да? И что же такого происходит на острове, о чем я не знаю? Вы бы лучше к Фуллеру присмотрелись. Он проводит над своими пациентами эксперименты, и ладно бы и нелегальный, но ведь еще и бесчеловечный. А когда доктор Колден попыталась положить этому конец, она и сама пошла под нож. Что вы несете? Никто никаких нарушений не сообщал. Доктор Фуллер уважаемый человек, и им восхищаются жители острова. Похоже, у вас на него зуб. Вы поэтому подожгли его институт? Я ни в чем не собираюсь признаваться. Идемте, покажу вам ваше новое жилище. Я еще приду попозже задать вам несколько вопросов. Я надеюсь, вы сделали правильный, сделайте правильный выбор и во всем признаетесь. Ведь если я перейду к допросу при поверьте, мне будет так же неприятно, как и вам. Я в этом не сомневаюсь. Доброй ночи, мистер Пирс. Пока-пока Мистер Пирс, искатель истины Наконец-то мы встретились Кто здесь? Дождь Через потолок What the fuck? Oh. я тот, кого люди зовут Левиафаном, не из-за размеров моего земного обличия, а из-за без безграничности моего знания, которым я хочу поделиться с тобой, человек. Не сопротивляйся. Ты не сможешь говорить или избавиться от моего влияния. Я просил тебя вести себя спокойно. Ты здесь, чтобы принять знания и пройти по пути, который приведет тебя к свободе. От таких предложений, такие, как ты, особенно обладающие столь редкими чертами, не отказываются. Чем сильнее угнетаешь ты свой человеческий дух, чтобы он мог познать истину, тем больше ты готов принять его мощь. Скатель истины. Где оракул? Ты хочешь ее увидеть? Ну давайте примем знание, потому что я постоянно читал книги. Я говорю, что в этом прохождении я буду верить во все, что здесь происходит. Я не буду ну, скептично к этому относиться. Надеюсь, я делаю правильно. Где оракул? Разве не ее ты ищешь? Как это повлияет на вашу Смотри, санну, не забывай. Твоя судьба предначертана. Наши пути еще пересекутся, искать истины. Вы знаете, как рискуете, Сара? Если вы снова воспользуете свои силы, вы потеряете куда больше, чем жизнь. Дело не во мне. Дело в невинных жизнях. Я надеюсь, ваш источник надежен. Картина Картину бутлегеров. Если межпространствами бродяга появится, это случится здесь. Бродяга, я так и знал! Нет, опять! Только не это! за Сару. вернись. Где Где бродяга? Вон там кто-то есть. есть ну, спускаемся. Назад пути нет, крупка то, но пути назад уже нет, как она есть. Так, вот кажется, лестница.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 Эти бродяги. Аджеон, быстрее! Смотрите, еще или этот он убежал? Чудовище совсем рядом. Вы уверены что хотите это сделать? вперед быстрее за мной да что тут как-то мы не особо быстро бежим, не похоже на то что мы пытаемся Что? как его убить? бродяга может открывать щели между измерениями он использует глифы как якоря чтобы оставаться в нашем мире значит нужно уничтожить дико. точно как я их найду? Я сделаю глифы видимыми, чтобы вы могли уничтожить их. Эта зона будет защищена барьером. <coughs> Идеально. Оставайтесь по Я создам защитный барьер. Прячьтесь за ним и зла почувствуйте хоть какую-то опасность. Найдите и уничтожьте первый, второй, третий глиф. Первый глиф должен быть появиться где-то на полу. Никогда не прощу себя за эту картину. Первый лифт где-то на полу. А, это вот этот вот защитный круг. Окей. Найти, быстрее. У нас, кстати, не... Блин, нет зажигалки. И очень-очень быстро. Пратится... Найдите символ сара. Он должен реагировать на свет, включить целан. как мы залезть, так, мы... Мы... Мы... мы все порт на лес, Так, я, наверное, немножко вырежу symbol, все это дело, потому что неинтересно смотреть, как я ищу это Мы еще не были, вот Я не могу его сдвинуть Он сопротивляется Ритуал сработал, не беспокойтесь Все закончится, когда я его прогоню О нет, бродяга вернулся Сыльф готов, Сара, бегите Пока-пока Пока-пока второй символ, вы знаете, что нужно делать. Так, да, я все знаю, я понял теперь, как он выглядит. И он опять у нас текстуру просвечивает. Так. Он даже светился, по-моему. Да -да -да -да -да. это уже слышали. Походу дело бродяга просто так не появляется, он появляется только в тот момент, как мы находим этот глиф, символ Я это и делал, О, наконец-то что-то ответил хотя бы Кто достал, блин, зануда Так, ну Где еще можно совсем уж рядом так не будет. Вон он. Нашел. О! Я не понял, это из-за того, что я отпустил. Или это в принципе мне нужно было вводить оттуда. Давайте еще раз попробуем, я не буду отпускать лампу. Пускай она горит, потому что мне высветилось, что нужно ее зажигать. Хотя он становится сильнее агрессивнее. Да нет. Лампа не помогает, да, как я и хотел сказать. Когда я за пирсы играл, получается. Это нам не помогло Ну, то, что я считал, что он появится только лишь в момент, когда беги, беги, быстрее Меня испугали, мой друг, у меня сложилось впечатление, что бородяг пытается предугадать наши действия должен был появиться второй глиф, продолжаем Калияя! мне кажется, сейчас гонит ой, еще маску закончил да. что ты такая медленная? Подумать, за тобой никто не гонится. Так, а вот сейчас будет труднее, я должен снять барьер, чтобы погнать тварь. Вы должны приманить его ко мне, Сара, понимаете? Нет. Я хочу, чтобы вы привели его ко мне, когда он пойдет за вами. Окей. где-то, здесь, с фороном. Ничего, я думаю, где-то здесь должно быть Мне кажется, он еще сейчас скоро уйдет так, нет, тут ничего нет Так, и вот здесь, кажется, осталось, и все Вот он о нет, он уже здесь. Отпускайте меня, Элджерон. Элджерон! Что ты будешь делать? Че за дерьмо? Надо было не, не заходить, короче, в тот круг. В Или что? Или пока я в него не зайду, он не. Подожди, лампа у нас замедляет действие. Так, мы можем бежать и зажимать лампу отлично. Маните, бродягу, ловушку дрейк Вот как надо было ее сделать. Я сбился. А, давай, на всякий случай. Ну, уже там пошло. Пошел процесс дополнительные. я кажется, наверное, что-то не прочитал. Ну да. Я просто увидел в дополнительном датчике использовать картину. Делайте что-нибудь, Сара. Делаю все, что в моих силах. Идемте, Сара, все кончилось. Вы что-то слышите? Я его слышу. Он зовет меня. Сара, нет. Эль мой старый друг. Слишком поздно. Не, не делай этого. Вы должны сопротивляться, пожалуйста, не надо. Монолит какой-то прибудет. Как Мы снова в полицейском участке После напряженной битвы Сара Хокинс вместе с Элджером Дрейком сумела на всегда прогнать. А, Сара Хокинс сумела навсегда прогнать межпространственного бродягу, однако этот подвиг стоил ей остатков сознания. Она подалась до мифа. Блин, это прискорбно. Сара Хокинс. Зачем it? она это сделала? <связь> Черт побери. <связь> Наш гость насладился <связь> нашим гостеприимством? Выпустите меня отсюда. Я предупреждаю <связь> вас. Мне <связь> нужно короткое и недосудительное <связь> признание. Не признаете свою вину в этом деле? <связь> Или вы хоть какое-то представление имеете <связь> о том, что <связь> происходит на этом чертовом острове? Шех <связь> у нас проблемы. Только не сейчас, что на этот раз? Капитан Какие-то парни разграбли Билли Барроя. Они обезумели, напали на хозяев, все разнесли. Сплошно хаос. Это только начало, выпустите меня. Что ж, посмотрим. Скажи Салливану и Маршалу, что этого жулика, пока я не вернусь. Вы... вы что, кретины? Вы не понимаете? Сам ты жулик. О, черт, вы идиоты. Так, ну и что? У нас сейчас опять будет приход? Нет. Сидим, ждем. Искать истины. И вновь я тебя нашел. А что меня искать? Я был там, осталось остался. Как и обещал, я вернулся, чтобы снова предложить тебе истину. По мере того, как твой разум расширяется и наконец понимает истинную природу мира, твои ощущения меняются. Ты готов увидеть свой мир и его обитателей в их истинном обличии? Ааа. -а -а. Не знаю, что тут ответить. Идем искать истины. Пройди по пути абсолютной истины. Слишком много слова истины. Я думал, мы слеп слеплены из, из одного теста, детектив. Бойцы выжить любой ценой. Я никогда бы не подумал, что ты такой наивный. Это все ты, но ты мог оставить то, что произошло. Твои сослуживцы, жители той деревни, я. Мы все в опасности, пока ты жив. заснуть. не постоянно снится один и тот же сон. И лучше сказать кошмар. И грудь болит, как будто меня проткнули вертелом. Тьма, холод, тишина. А потом я просыпаюсь в бонечной койке. Живой. Этот голос шепчет у меня в голове. Я постоянно слышу его. Я не знаю, долго ли смогу ему сопротивляться. Мне показалось ли, он имел в виду то, что кошмаром он называет? тот момент когда он умирает то есть э, то что мы видели он умер по-настоящему а потом он говорит проснулся в больничной койке живой что тут блин происходит кто ты искатель истины не вижу тебя в своих снах и все не могу решить несешь ты мне смерть или свободу пусть наша судьба уже предначертано. Я буду сражаться за правое дело. Дом, что случилось? Идем, тебе будет интересно узнать, что несут эти два кретина Надеюсь, это что-то интересное Похоже, кто-то решил исполнить твое самое... Вернем желание Хуже, они убили шефа Уэста Что? Бросили его тело на одном из складов Шутишь Сама проверь. Кто же из вас оказался достаточно туп, чтобы убить полицейского и бросить его к моему порогу? Мы ничего не знаем Труп перед моей дверью не согласен мы клянемся, мисс, это не мы. У нет на это времени выкладывать. Мы тут ни при чем. Вообще-то ты подал мне замечательную идею. Отвечай. Может быть, у меня сколько угодно, я ничего не скажу. Почему? Интересно. Они всегда знают, что у нас голова. Мы не можем даже захотеть что-то вам рассказать. И они все узнают что -то в тот самый момент, когда мы решим вам что-то рассказать. Стоп, у меня от вас голова разболелась. Но вы можете сами посмотреть, вы умные. Ага, -а -а. она все выяснит. Где ты цех? Я пойду с тобой. Он, наверное, говорил про старый ремонтный цех для лодок. Отпустите наших друзей жулики. Они ничего не сделали, ничего дурного. Если не считать убийство полицейского на нашей территории. Чушь. Откуда вам знать, что это они его убили? Вы хотите, чтобы я привел вам несколько сенцовых аргументов? Пес шелудива всегда нам угрожает. Вы умеете у дураков, пока я их не порезала Я с ними разберусь мешайте алкаши устанавливать Тут порядки Я взгляну на цех Присоединяйся, когда закончишь Модная у тебя прическа Так, осмотрите труп, труп. Ну вот А труп? Вот еще кровь А, вот сюда Если бы мне кто-то сказал, что вас убьет работа Кто-то передвигал труп. Где же произошло убийство? Вниз по лестнице. Так вот, где убили Уэста. Что это? Что это еще за херня? Откуда это? Он был не один. То эти парни? Есть только один человек, способный курить эту дрянь. Фицрой. Тебя не должно быть здесь искать и Что происходит снаружи? Опа, вернитесь к бейкер. Пошли вон, мать вашу. Охренеть. А где трубы вот этих чудиков? Дом, уходи отсюда! Идея прикрою. Сдохни, грязная крыса. Черт, поверить. Да, да да, что происходит вообще? Так, полицейский участок Darkwater. Пирс видел глазами Кэта и наблюдал за ее жуткими находками. Пока Кэт искал убийцу полицейского, на нее напали островитяне. Пирс так и не узнал, выжила, ли она. Блин, я даже не знал, что это... Как было? я подумал, что мы уже пересели из тела покойного, вот этого шерифа. А -а -а. Какая такая Что происходит с этими работягами? Они как зомби. Я говорю, почему не был. Ну, где эти трупы-то? Пирс, Пирс, проснись. Что произошло? Возьми оружие, оно тебе пригодится. Сара Хокинс, она... Что? Говори! Голова, они лезут мне в голову. Будьте вы врокли, возьмите себя в рубки, Брэдли. Они меня схватили, я больше не могу сопротивляться. Я сильнее, чем это говорит дрянь же работали вместе с того момента, как я сюда прибыл. Я знаю, что вы сможете преодолеть это. Слишком поздно, не упустил Сара Хокинс. Что? Я не смог ее остановить. Что вы имеете в виду? Она ушла с книготворцем. Он вернулся, но один. Сказал, что она не в состоянии пройти вид Докер потом говорили, что видели, как она шла какие-то бойные станции. Черт повери. Я превращаюсь в Пирс. Я превращаюсь в такую же тварь. Нет, боритесь, Брэдли. Слишком поздно, вы должны положить этому конец. Прошу, убейте меня. М -м, блин, давайте застрелим. Ой-ой-ой! Не успел. М -м. А теперь беги, кретин. Я на самом деле хотел его застрелить, ну потому что. Mm, не то, что мне его не жалко, но я понимаю, что это хуже, чем Сара Хокинс шла в сторону китобойной станции. Это хуже, блин. Жить вот в таком состоянии, не назовешь, нежели чем смерть. Хватит. <связывая> Нет. Они не останавливаются. О Когда боже, вы что вы я делаю? Я убиваю, что они больные какие-то, конченые. Сдохни! Сами сдохните. Спасибо. Как вы выбрались из камеры? Меня освободил Консебель Брэдли. Ох, что с Брэдли со своим чувством справ... справедливости. Где он? Я oh, убросил. Мне очень жаль Консебель, но он погиб. Вы? Нет, когда я уходил, он еще дышал. Яга. Я вижу, у вас кончились патроны. Возьмите. Салют, они больше ни к чему. Спасибо. Перезарядись. Доберитесь до какой-то станции. Что тут произошло? Так, смотри у меня штурм. Я предупреждал Кэп Кэп Ой, то кто -то спросил Похоже на старую морскую карту okay. Когда нашли меня Ели мою плоть И моя плоть дала силы и откровения Тогда они все зародились и все ближе искать истины Вот дерьмо Вот дерьмо Поэтому все ее работяги Превратились в, например, шерифы Нормальные Самый ценный дар из всех Истина. Абсолютная истина о жизни. Если я смогу воскрешать мертвых, я смогу научиться и создавать живых. Это лишь вопрос времени. И это станет концом богов, какими были древними и могущественными. А, какими бы древними и могущественными они не были. Там не было вот этих фигур. Раньше. Искатель истина не спасет тебя. Теперь станешь пользоваться своей силой и не сможешь приближаться к культу. Раку ты или нет, но они тебя не получат. Блин, а Чарльз Хокинс, походу, был хорошим человеком. Тебе нужен искать истины Человек, обладающий исключительной чувствительностью к его снам Этот дар приведет его на остров Я оракул и говорю за того, которого нельзя называть Найди ее Найди истину, как ищут ее ищейки. И ты ищейка. Что она сделала? Чертов капитан. Собирайся умевать в этой красивой норе. Давай. Если я найду его. Так, доберите на станции. Мне не нужно с ней стреляться будет надеюсь О -о -о, выглядишь дурно что ты тут до сих пор делаешь детектив я должен попасть на китобойную станцию она заперта тебе понадобится ключ само собой найди мне птичку я заменю тебе кое-что дам Ты на строим, а теперь лежишь тут с отвратительной раной. Откуда ты знаешь? Их было слишком много. Добрались до нас. Если я не остановлю кровотечение, мне конец. Я принесу тебе аптечку. Торопись, я долго не протяну. Так, вылечите кэт. Окей, что тут, блин, ты всегда была.. Чуть закрылся пути с острова. Была антигероем. Но а сейчас стала симпатизировать. Не, ну в принципе она была таким интересным персонажем. Необычным. Блин, почему все так проседает в этом месте? Пока что не буду стрелять. Офицер. Где может быть аптечка? Да они идут. Ходи, сдохни. Сам уходи, сдохни. Ты же не будешь за нами бежать? Я думаю, мы сможем убежать. Кто там? Ходи, сдохни. Нет. Yeah, так, что с музыкой? я так больше не могу блин и шо? и шо вы мне сделаете? Так, вычек... Опа. Что тут? Аптичка? Сколько человек, где бы из-за этого безумия? Блин, где аптичка, может быть? Сейчас меня выбесите, я начну у вас стрелять, короче. What happened here? Так, мне вообще кажется, что она могла быть там на первом этаже, и я просто ее. Её... <дых> <дых> Давайте тут все осмотрим. Хочу тебя видеть, я не хочу тебя слышать. Здесь ничего нет. Я все уже обсмотрел. <свистит> Ты напросился, короче. А, -а, -а да смысл, я же в него выстрелил. Выстрелил, и что значит, блин, какой-то инвалид нас завалил. Э -э, взрослого, здорового мужика, блин. Просто одним ударом, бред какой-то. Так, чуть потише, делаем. Где может быть Аптека. Так, ну, возможно, я можно вот так, типа, на картонах, чтобы не связываться. С ними. И мы не были в одном месте, там, где этот склад. Возможно, там. здесь можно пройти так ну, я вообще ожидал с кармирочкой помнить обычно любят когда открываешь двери какие-нибудь такие Они достали босса. босса. Мерзкая рана. Хотел принести аптечку со склада Хокинса. Но там обосновался один из этих ублюдков. Слишком опасно. Я посмотрю, что можно сделать. Сюда иди. Держать. Аптечка мне пригодится. Эти одержимые и рассчитывают по всему Даркоттеру, а я рассчитываю браться с его это позволит мне остановить профи -кэт. Так, мы. Ты уже откнулся. Надеюсь, его хозяйка повезет больше, чем его. Мы на этом будем заканчивать. Вот сейчас будет скримерочек, нет? И опять.. А, ну, смотри. Они идут на китобойную станцию. Я лучше стрящись и подожду, пока они не ушли. Uh -huh. Ты ничего не видел. Ага, uh -huh, все, он ушел блин я не знаю стоит ли нам по стелсу это проходить ну вообще по идее желательно патроны у нас не бесконечные хотя они не отображаются непонятно сколько у нас патронов С другой стороны есть... Есть вариант того, что... Я там, повали. Есть вариант того, что мы их вылечим рано или поздно. Найди мне аптечку, а кое-что дам. Да-да. <гас> Ой, нет-нет. Отдайте аптечку. Бери. Хорошо. Вход на китобойную станцию находится за складом Хокинса. Так, ну... Блин, серия уже до, идет довольно прилично. Я думаю, будем на этом заканчивать. Ну что ж, ребятушки, спасибо, что смотрели это видео. Также хотел бы напомнить, что у меня на канале сейчас проходит конкурс. Но что-то может измениться. У меня есть кое-кая идея. Невозможно, условия конкурса из-за этого поменяются Вы об этом узнаете, если это случится Но пока что я не буду вам ничего конкретного говорить Просто имейте в виду Ребятушки, на моем канале сейчас проходит конкурс В котором я буду разыгрывать полторы тысячи, и пятьсот рублей Условия очень простые, их может выполнить каждый Ссылочка будет в описании под этим видео Желаю всем удачи! А также не забывайте подписываться на мой канал, группу ВКонтакте, Твич, Instagram, ну и, конечно же, на группу эзотерического ордена Дагана. Ссылочка будет в описании под видео. Комментируйте, ставьте лайки. Увидимся в новых видео и всем пока-пока-пока.